приветствую всех здравствуйте дорогие солнечные сейчас будет практика провода юпитера первая серия это новый формат постараюсь чтобы было все интересно практично полезно по сути возьмите листик ручку отключите все что вам может мешать сконцентрируйте ваше внимание на этом уроке. Итак, весна 2023 года, апрель месяц, непростой апрель, как я его назвала, непростой, конечно же, в кавычках. Мы подходим к моменту, когда Юпитер начинает активно переходить в новый сектор. И в апреле 2023 года это очень особенный момент. Он бывает раз в 12 лет, когда Юпитер завершает свой 12-летний цикл и вступает вновь в новый цикл, который начинается с Овна, с первого созвездия, с первого сектора. Всего у нас их 12. И так чудесно Складывается, что Юпитер в каждом знаке Зодиака, в каждом созвездии находится примерно год. Юпитер будем сравнивать с Солнцем. Юпитер и Солнце, они немножко подобные. через отображение духовных задач в гороскопе. Они оба очень яркие. Они связаны с наивысшими задачами нашими, реализациями. Поэтому я буду говорить и о Юпитере, и о Солнце. С 17 апреля началась самая непростая неделя апреля 23-го, потому что идет вот этот переход. Это называется Гонданта. Представим поход на вершину горы. Вот есть момент самого приближения к пику этой горы, и дальше есть спуск. И вот это вот самая такая часть до вершины, вот эта пиковая часть, когда мы подходим к самому-самому пику, вот она сейчас начинается в неделю с 17 апреля, и 22 апреля будет самый пик. Пиковая точка — это нулевой градус следующего знака. В данном случае нулевой градус Овна первого созвездия. Еще раз повторюсь, почему это важно знать. Мы сейчас будем делать провод Юпитера. Мы как бы его провожаем из одного цикла в другой цикл. Почему это важно? Потому что это не просто переход в середине цикла где-то перехода из близнецов в рака или из девы в весы нет это переход из рыб в овна рыба это 12 сектор из 12 -ти. овен это первый сектор из 12 -ти. понимаете вот э, сам весь цикл юпитера он заканчивается большой цикл весь этот цикл можно представить в виде круга там 12 делений то, что мы называем, мы астрологи, 12 знаков зодиака. Вернее, это называют 12 созвездий. У нас есть в гороскопе 12 домов гороскопа. Мы в 12-ти системе живем. Вот прямо сейчас посмотрите на какие-нибудь часы, где есть циферблат. Сколько деревьев вы там увидите? 12. Мы живем в 12-ти системе. Эти 12 циклов для астролога это весь инструментарий. Настолько глубокие и многоемкие, что я не устаю удивляться уже которое десятилетие всей этой красоте астрологии, которая объясняет то, как мы устроены. И, кстати, у нас в головном мозге есть 12 черепно-мозговых нервов. 12. Не 11, не 7. 12. У нас даже в кишечнике есть 12-перстная кишка. Везде вот это соответствие цифры 12, оно очень интересное, возьмем даже то, из чего музыка складывается, это не 7 нот, там еще есть полутона, вместе с ними 12 получается. Много соответствий есть этому 12 речному циклу, и это она с вами. Если меня слушают новички в моем пространстве, хочу сказать, что... Я обучаю и объясняю, рассказываю о той астрологии джиотиш, которая глубоко научна и глубоко природна. Я исхожу в своем анализе не из того, что планеты на нас влияют, а из того, что планеты отображают природные циклы и всего мира в целом, и конкретно отдельно взятого человека. Отдельно взятый человек — это его момент рождения, его гороскоп, его натальная карта, которая отражает момент входа в игру, в матрицу. И по этой точке мы очень много можем увидеть информации, провести аналитику глубокую. А общее умонастроение матрицы, так сказать, и общая энергетическая погода, как я это называю в своих ежедневных прогнозах в Телеграме и в других соцсетях, это уже транзиты. То есть вот вы родились в какой-то момент и зафиксировалась эта точка, это ваш гороскоп. Но э, постоянно планеты двигаются по этому 12 циклу. Каждая планета со своей какой-то скоростью. Допустим, Луна, весь этот цикл проходит за месяц. Я округляю сейчас, конечно же. Там определенное количество дней, но округлим месяц. Чуть меньше. За один месяц, еще раз, Солнце проходит весь этот цикл за один год. И вы все астрологи, если вы отмечаете день рождения. Это вызывает Солнца в ту же точку, как при вашем рождении. Солнце очень стабильно ходит по этому циклу, кстати. И всегда в новый цикл начинается новый настоящий астрономический год, когда Солнце по-настоящему входит в сектор Овна, в первый сектор, в первое созвездие. Это происходит в середине апреля каждого года. В 2023 году это 14 апреля. А Юпитер весь этот же 12-ричный цикл проходит за 12 лет. 12 секторов, 12 лет. Это цикл Юпитера. В каждом секторе, в каждом созвездии примерно год. И вот сейчас, чем особенен переход Юпитера? Повторюсь, тем, что начинается новый 12-летний цикл. И мы сейчас делаем проводы Юпитера из одного витка развития в следующий виток развития. И тут хочу добавить, что... Юпитер, Солнце, Луна — это не то, что на нас влияет. Нет, это то, что транзитами, то есть сейчас то, что в небе происходит, да, ну то, что мы видим, по крайней мере, можем назвать это и другими словами, можем это и не небо называть, но суть от этого не поменяется. Есть определенная система, и планеты как на самом деле как стрелки часов, больших астрономических часов. Есть маленькая стрелочка, она быстро двигается, секундная, можно сказать. Это Луна. Каждый день Луна двигается по определенной точке. Мы называем это Накшатрами. Или стоянки Луны еще это называют. Об этом я каждый день пишу, потому что это наш ресурс каждого дня. Луна — это секундная стрелочка. Солнце — это уже э, как минутная стрелочка, если мы берем эти три составляющие. А Юпитер — это уже самая такая большая стрелочка из этих трех. Каждый год на одно деление смещается. Год в Овни, год в Тельце, год в Близнецах, в Первом секторе, во Втором секторе, в Третьем секторе, по году. И вот прошло 12 лет. Это цикл Юпитера, это очень важный цикл. И на этой неделе, вообще, когда вы услышите это аудио, в любой момент это можно, это видео, Услышите, увидите. В любой момент это можно делать, на самом деле. Но сейчас это более актуально, потому что соответствует природному переходу Юпитера в следующий сектор. И не просто в следующий сектор, а в следующий новый цикл, в следующие 12 лет. Вот. Сделайте практику провода Юпитера. Возьмите сейчас ручку и листик и напишите себе. Вспомните, во-первых, обозначим дату. 23-й год ее очень легко обозначить. Мы просто берем 23-й год и минусуем 12 лет. 23 минус 12, 11. 2011 год. Очень важно его вспомнить сегодня. И весь период с 2011 года по сегодняшний день. Вот эти 12 прошедших лет. Не поленитесь, сделайте это. Напишите себе на листике самое сложное, что произошло за это время для вас какие-то печальные события, грустные события, в один столбик. А в другой столбик напишите самое приятное, что произошло за эти 12 лет. Самые яркие события, не надо в этом очень сильно копаться, потому что Юпитер, он связан с широтой, он связан с объемностью, он связан больше с приятным, чем не с приятным. Но опять же, много нюансов, сейчас, конечно, я не останавливаюсь на каждом из них, об этом я в обучении даю, просто настолько детальную информацию даём, что мы Юпитер целый месяц изучаем, например, в моей школе. И глубины в этом много, так же, как и мы с вами. Почему астрология такая глубокая, такая многогранная, такая многослойная? Посмотрите на каждого из нас, какие мы разные, какие мы многослойные, какие мы многоуровневые. Астрология — это о нас. Это не о том, что на нас кто-то или что-то влияет. Нет, это о нашей природной сути, о нашем устройстве. И транзиты, вот эти вот циклы, которые постоянно меняются, да. Транзитная Луна — это Луна, которая вот каждый день двигается вперед по новому циклу, по новому циклу. Солнце также идет, Юпитер также идет, просто разные скорости и разные задачи, соответственно, разная некая погода и задачи. И сама практика провода Юпитера касается того, что мы должны отпустить все, что было за 12 лет. Особенно, конечно, то, что «плохое» было, «плохое» в кавычках, то, как вы это воспринимаете. С точки зрения души <laughs> все есть эволюция, как со знаком «плюс», так со знаком «минус». Это, конечно, легко сказать, чем принять. Приятное — это легко принимается, неприятное — нелегко, но в любом случае... Цикл Юпитера, 12 летний цикл, это то, что э, является нашим учителем. Конечно же, Юпитер на санскрите называется гуру, что буквально переводится как учитель, а также как рассеивающий тьму. Гу ⁇ это тьма, ру рассеивать. И Юпитер, он связан с определенным циклом взросления. Таким приятным циклом. То есть каждые 12 лет у человека идут циклы определенные. Вот, когда ему 12 исполнилось, когда 24 исполнилось, когда 36 исполнилось. Вот от этого тоже, кстати, зависит, как вы понимаете эти циклы. С каждым циклом вы становитесь более мудрее. Ваш Юпитер как бы созревает с каждым циклом. И это ключевые точки вашего развития. Если вы сядете и вспомните, что у вас было в 12, 24, 36 и так далее, вы увидите это. Но об этом нужно размышлять. Сейчас я предлагаю сделать именно проводы Юпитера, отпустить все, что было за эти 12 лет неприятного. Вспомнить и поблагодарить этот урок. Особенно неприятный. Поблагодарить этих учителей, которые на самом деле ведь играют просто роль в вашем фильме. В вашем фильме жизни, в вашей игре, в вашей лиле. В древних писаниях написано, что все наши воплощения — это лила, это игра. И если верно изучать джотиш астрологию вы начинаете понимать, что вы здесь игрок, а все остальные играют определенные роли в вашей игре. И от вас зависит очень многое. Когда происходят неприятные ситуации, это сложно осознать. Ну, сложно откуда? Сложно из эмоциональной составляющей. А для чего нужна астрология? Это меркурианская наука прежде всего. Для того, чтобы расторжествиться с болью и через интеллект, через рациум, через разум. Проанализировать. И найти ресурс в этом, даже в самом сложном, даже в самой сложной ситуации. Поэтому проводите Юпитер на этой неделе или тогда, когда вы услышали это все. Выпишите себе на листик то неприятное, что было за 12 лет. И с каждым из этих событий попрощайтесь, отпустите его. Плохое что-то. Хорошее тоже по-хорошему <свят> надо отпускать, потому что следующий цикл с чистого листа — это самое крутое. Но э, с хорошим мы, конечно, не хотим э, прощаться, поэтому можно в нем просто утвердиться. Э, даже, наверное, лучше на отдельных листиках это писать, чтобы э, попрощаться даже физически с этим листиком или э, где вот было выписано все плохое, за 12 лет, прямо после того, как вы напишете, разорвать его на мелкие кусочки или его сжечь, просто только делайте это, чтобы было безопасно, да? Там... все взрослые люди, надеюсь, это слушают, вот. чтобы даже физически с этим всем попрощаться. В этой неделе восхождение к пику Ганданты Юпитера будет еще солнечное затмение. 20 апреля. Если вы успеете к этому времени обо всем этом подумать и написать, самое крутое будет это сделать вот в солнечное затмение. Очень интересный 2023 год именно тем, что солнечное затмение начинается до нулевого градуса Юпитера в Овне, но уже Солнце идет по Овну, Солнце уже в Новый год свой наступило. И тоже именно вот такой, когда происходит начало цикла, Овен, первый, первое созвездие, первый сектор. А Юпитер через, через несколько дней буквально да, туда перейдет. Это очень символично. Еще также 2023 год символичен переходом Юпитера в, в новый цикл. Еще и тем, что в этот день нулевую градус Овна, это будет 22 апреля 2023 года, еще в этот день будет Акшая-Третья которые не все верно понимают на самом деле. И об этом я тоже хочу сказать, потому что очень много вопросов учеников получаю, что делать в Акшай Третью. Все знают этот распиаренный день, что нужно загадывать желания, прописывать их. Но в этот день будет же переход Ганданта Юпитера, прям нулевой градус. И вопрос, нужно ли работать с желаниями. Или не нужно. Потому что, когда идут переходные энергии, нужно отпускать, а не идти в новое. Имеется в виду, когда идет вот это вот подъем в горку. А когда идет уже спуск от нулевого градуса Овны и дальше, там уже можно созидать новое. Поэтому здесь нужно просто хорошо разбираться в моментах, которые связаны чисто с техническими параметрами. Именно во сколько начнется это все. Да? Это несложно делается, но нужно тоже уметь. Я этому обучаю. Да? То есть, ученики, вы все, мои ученики, вы можете открыть просто астрологическую программу Джаганат Хахора и посмотреть момент, когда Юпитер нулевую градус пройдет и пойдет уже по Овну. Так как Юпитер медленно двигается, то. Несколько дней он еще выходит из ганданта, потому что ганданта это, если самыми простыми словами сказать, финальный кусочек водного созвездия и начальный кусочек огненного созвездия. То есть у нас всего три ганданта зависит от 12-ступенчатый цикл. И эти три ганданта тоже подразделяются. Есть более легкая ганданта, которую, кстати, сейчас Юпитер проходит, и Солнце проходит всегда перед Новым Годом своим. Есть более сложная гонданта, это из рака в лев переход, и самый сложный из скорпионов стрелец. Поэтому хочу обрадовать, хоть и непростой апрель, но переход э, осуществляется в самой легкой гонданте, и это символизирует обновление. Но вы действительно должны обновиться, не только просто услышав эту фразу не поленитесь ручкой, напишите на листике все, что за 12 лет вас тяготило. Выпишите это. Вы уже самого факта выписывания будете освобождаться. А потом этот листик надо будет порвать или сжечь. Неважно. Просто нужно физически его эм, сделать негодным. Закончить с ним. И это будет практика провода Юпитера. Потому что за 12 лет есть что отпустить. Ну, хорошо бы отпускать, конечно, с таким э, состоянием благодарности к этому уроку, какой бы он сложный ни был. Обычно, когда время проходит после сложного урока, все равно к э, человеку, который сохранил э, в здравии свою психику, он поймет, что это было все-таки в плюс, и человек вырос из ну, благодаря этой ситуации. Она его научила многим важным вещам. Поэтому вот из, такой, из такого настроения постарайтесь отпустить все события, связанные с 12-летним циклом Юпитера. Проводите этот, этот уходящий Юпитер из одного цикла, встречайте его новые, обновленные в новом цикле. Осознавая, что Юпитер ⁇ это возможности, самые большие возможности. То есть каждая планета, она связана с какой-то внутренней нашей частью. Юпитер — это наши возможности. Я решила в этом году уникально впервые сделать короткие видео с задачами и аналитикой для каждого знака Зодиака по возможностям. Смотрите эти видео, конечно, отталкиваясь прежде всего от вашего восходящего созвездия, потому что восходящее созвездие — это та точка сборки, с которой мы начинаемся, это энергия Востока, истока нашего. И для этого нужно знать свой гороскоп, конечно. Даже минуту своего гороскопа, потому что это точка, которая меняется очень быстро. Если вы меня сейчас слушаете и не знаете эту точку, это просто большое упущение. Надо знать. В наше время это дает огромные ключи. Узнавайте. Я могу с этим помочь. Если вы до сих пор этого не знаете. Но есть люди, которые, допустим, время рождения свое не знают. Тут нужна ректификация, уточнение времени рождения. Это тоже серьезный процесс, который мало кто понимает верно. Лучше приходите обучаться, чтобы ректифицировать себя точно и верно. Это все инструментарий, который очень много результатов дает, много инструментов. Через короткие видео, конечно, все не передашь. Но это очень ресурсно. Идите к этому, если вам откликается. Да? Не пользуйтесь инструментом с серединки на половинку. В нем столько возможностей. Получите в руки настоящие ключи от своей жизни. Это и есть глубокое понимание своего гороскопа. И короткие видео с задачами для каждого знака зодиака. В этом году я вот делаю. Это новый формат тоже для меня. Поддержите его активностью. У возможности будет много активности. Я такое буду делать вообще по всем планетам, по всем переходам. И, конечно же, сейчас хочется еще сказать о солнечном затмении, о Акшая Трития. Да? Про Акшая Трития прям буквально пару слов. Слишком большое значение придают этому дню. В этом есть определенные смыслы, но Трития... Что такое вообще Акшая Трития? Трития — это третье титхи. Третьи лунные сутки, которые бывают в каждом месяце даже два раза в месяц на убывающей луне и на растущей луне. Хорошо, возьмем, допустим, на растущей луне, так как это энергия, которая связана с ростом. Да? То есть раз в месяц уж точно третьи все Могут ловить, не обязательно ждать какого-то одного дня в году и работать со своими желаниями. Это первое, что я хочу сказать. Астрологи, особенно мои ученики, вы должны знать, что такое 3 и каждый месяц вы можете работать раз в месяц на Третью, особенно именно когда Луна растет со своими желаниями. Вот. Второй момент конкретно вот Акшая Третья. Да, это раз в год происходит с определенными точками, но нужно на весь гороскоп Акшая-3 смотреть и понимать, что каждый год это будет разная точка. И, например, в этом году Акшая-3 совпадает с нулевым градусом Юпитера в Овне, что, конечно же, символизирует не такую уж яркость энергии, по возможностям, потому что ваши желания, исполнение желания и ваши возможности, это чаще всего, конечно, связывается именно с Юпитером. Кстати, реализация желаний вообще связана с Сатурном, потому что желание в самой высокой степени — это 11-й сектор, 11 созвездие, созвездие, дом гороскопа, 11-е созвездие, и это то, что курируется с Сатурном и Раху. Но Сатурн и Раху мало кто понимает верно, чаще всего их просто боятся, а на самом деле вообще не нужно бояться. Это, это ваша часть. Что же ее бояться? Ее нужно просто верно понимать и верно м -м, реализовывать. Но мы сегодня не об этом говорим, мы говорим о Юпитере. И с Юпитером, конечно, наши возможности связаны, но когда мы видим цель на всю картину, когда мы не разделяем, а это мало кто делает когда мы э, свободны от конфликтов, когда мы цельные, вот оттуда юпитерианские возможности идут. Поэтому если вы не будете идти к цельности, если не будете широко видеть э, вещи, себя, события и так далее, э, о какой реализации желаний вообще может идти речь? Ни о какой. Поэтому мало у кого исполняются желания, потому что не только то ä, не туда смотрит сам человек, фокус человека не туда направлен. Из-за чего? Из-за того, что нет знаний, из-за того, что нет культуры идти к учителю. Каждый думает, что он сам по себе все сможет и ä, не понимает, что на самом деле <сul> <сul <WWE> <сul> в другом ключе. А я вот веду к цельности, конечно же, поэтому мое обучение, оно очень юпитерианское. Оно связано с целительством, с цельностью. Даже астрологию я позиционирую как исцеляющую. Именно исцеляющее сознание, когда вы широко видите все процессы. И вернемся, как к Шая Третья В этом году, в 23-м году, будет в этот день прям переход Юпитера. Поэтому не возлагайте большие какие-то надежды просто на этот день. Вы в любой день можете на самом деле генерировать свои желания. Но в Акшайе третьего этого года это не будет очень сильно поддержано пространством, особенно Юпитером. Потому что э, потихонечку все... В, именно в этом году так э, сложилось, что в, подтягиваются в Овна все планеты, и ваша реализация желаний будет сильно зависеть от того, как вы будете действовать. Овен и первый сектор — это действие. Это марсианская энергия. Поэтому... Не бывает просто бездействия реализация желаний. Ну, в единичных случаях это возможно. А взрослый человек тем и отличается от ребенка, что он понимает, что нужно что-то делать. В большинстве случаев все остальное иллюзия. И э, те сказки, в которые надо верить, конечно, но надо еще одновременно с верой что-то делать. Действие ⁇ это овен, куда переходит. И солнце у нас сейчас. Новый год, когда начинается по Солнцу, это когда Солнце вошло в Овна, первый знак Зодиака, первое созвездие. И заметьте, начало Овны — это Накшатра Ашвини с целительской энергией. И конец всего цикла — это Накшатра Ревати в Рыбах, да, финальная Накшатра. Она тоже связана с целительством. Поэтому сейчас нужно в целительской энергии провожать Юпитер, провожать этот 12-летний цикл. И целительская энергия встречать. Но когда вы встречаете, когда вот Гонданта дойдет до нуля градуса, Юпитер зайдет в нулевой градус Овна и дальше пойдет по Овну, это будет целый год связанный с Овном и возможностями через Овен. И всегда новый цикл, по-настоящему новый цикл, начинается с единички. Да? С... Мы все начинаем с вами с первого дома гороскопа, который связан с Марсом для всех. Это называется естественный зодиак. Зодиак от Овна, от первого созвездия. То есть мы все, я часто говорю ученикам, мы все приходим сюда действовать. И для действий не нужно ждать э, какого-то особенного дня. Это вот как шая третья отсылка. Да? То есть э, если вы хотите, конечно же, поймать вот эту энергию, э, которая вам поможет, ее можно ловить каждый месяц в третью восходя... э, растущей луны. Не обязательно акшая третью ждать. И в эту акшая третью тем более надо проводы юпитера делать и э, планировать свои действия можно и нужно всегда каждый день но новый цикл темы символизируется что это марсианская энергия это действие поэтому сейчас вообще весь год с мая 23 по мая 24 самый главный лейтмотив который приведет к реализации ваших желаний это действие потому что юпитер вовне весь год будет. Плюс вообще новый цикл связан с ОВНОМ, связан с действием. И если мы посмотрим на картинку нового года 23-го по Солнцу, конечно же, мы же в Солнечной системе живем, это 14 апреля, то мы должны посмотреть на Марс, какой Марс. Каждый год Марс может быть разным. И Марс в этом году в Близнецах, в Накшатре Ардры, что говорит о том, что ключики такие более тонкие связаны с интеллектом, с разумом, с... с меркурианскими энергиями. А это как раз астрология. Поэтому кто до сих пор не изучает серьезную астрологию, приходите ко мне обучаться. Это стоит доступных денег. Учитывая мою личную обратную связь, это вообще просто в дар получается. Воспользуйтесь этой возможностью, этим даром. Вы не представляете, какие ключи вы получите. А кто уже обучается у меня продолжайте, углубляйтесь, не спите. Есть ученики, которые при всем многообразии возможностей моего обучения засыпают, ленятся отодвигают на второй план это, говорят, «мне не хватает времени», а при этом в нельзя грамме хватает время сидеть. Да? То есть вот куда вы свое время на действие потратите, какое действие, какое качество действий ваше будет такие будут результаты. Это на самом деле элементарный закон вещей, да? и без астрологии это понятно. Просто астрология нам помогает понять, где именно должны быть наши действия, эти все нюансы, ключики. И это в целом картина такая, да? то есть это для всех будет актуально в период э, всего цикла солнечного. Да? И сейчас это совпадает с юпитерианским циклом, очень уникально. Нужно действовать и э, очень хорошо подключить интеллектуальную составляющую, что поможет вам проходить э, такую трансформирующую энергию, которая, конечно же, есть лейтмотивом в этом году более легче. Потому что, когда мы знаем правила игры, а правила игры через астрологию очень хорошо начинают быть понятными. Понятно, как ясный день. А своевременность, то, что это не случайно, и что с этим делать. Все эти ключи в глубоком понимании астрологии есть. На поверхности нет. Если вы думаете, что планеты на нас влияют, и на вас нет никакой ответственности, вы ее скидываете, вы никогда не придете к мощным реализациям и к ощущению счастья. Потому что вы же думаете, что это вовне сила которая на вас влияет. А если вы верно понимаете, если вы понимаете силу внутри себя, соответственно, в ваших руках это все менять. То есть центрированность должна быть верная. Вот мое обучение астрологии, оно о центрированности внутри вас, что не взято с потолка. Это все обосновывается даже нашим физиологическим и нейрофизиологическим устройством. Поэтому этот год ознаменован... Энергии, Меркурия в любом случае. А астрология — это меркурианская наука, когда мы все через интеллект, через разум пропускаем, через логику. И начинаем видеть соответствие, связи. Но также хочу сказать, что Меркурий без Юпитера, он будет очень однобокий. Поэтому астрологию нужно изучать с юпитерианским уклоном. Да и вообще смотреть в свой гороскоп, изучать это все с юпитерианской энергией. То есть должен быть учитель, должна быть личная обратная связь по конкретно вашему гороскопу. Ведь мы все неповторимы, и сейчас это общая информация, что конкретно у вас происходит, какие у вас конкретно периоды планетарные. Это же у всех очень отлично друг от друга. Вот. Это все уже надо наслаивать на эту базовую информацию. И также хочу порекомендовать всем, кто думает про целительские практики, конкретно я говорю о том, что я преподаю, находите сейчас время на это. Это будет очень поддержано пространственной энергией, потому что вот в целительской Накшатре сейчас и Юпитер будет, и Солнце идет весь, ми... ну, весь месяц по Овну. У Овна много граней, но вот это начало, оно всегда связано с целительской энергией. Вот. Это будет очень эффективно. Особенно вот сейчас. Еще э, следующий момент. Я рекомендую э, сейчас начинать обновление для всего организма. Потому что первый сектор, вофин, он связан с быстрой обновляющейся энергией. Э, вот практика рейки, она именно связана с быстрой природной целительской силой, которая есть внутри каждого человека. Как недавно мне сказала одна ученица, а может мне не подходит рейки? Я говорю, ну как может... Подходить или не подходить – та сила, которая есть уже внутри вас. Само определение неверное. Вот у вас у всех есть, например, встроенная программа в теле, возможность такая, например, съесть пищу и ее переварить. Нельзя сказать, что вам она подходит или не подходит. У всех у вас есть также сила освободиться от еды, ненужной, ненужных веществ, сходить в туалет. Это важная часть жизни, без которой мы не могли бы существовать вообще. У вас у всех есть, допустим, не знаю, функция свертывания крови. Это Богом данная программа, э, сила ваша внутренняя. И вот есть сила самоисцеления внутри каждого человека. Поэтому практика рейки, она не может подходить или не подходить. Это просто ваша внутренняя сила, которую нужно узнать из верного источника, от учителя, через силу парампоры. Поэтому, если верно все это изучать, вы осознаете, что это та сила ваша, которой вы можете пользоваться. Каждый человек этим может пользоваться. Также я очень рекомендую именно сейчас проходить обновление, например, по физическому телу, потому что Овен связан с физическим телом. Это сектор наш, сектор тела. Заняться телом важно сейчас очень. Поэтому если откладывали, лень была, не находили время, сейчас надо найти, это будет очень эффективно. И я сейчас буду запускать даже ради этого 16 поток моего курса «Осознанное питание. Сакральная стройность». Если у вас есть проблемы с питанием, с проблемы с весом, проблемы даже с таким неким тяжелым состоянием, который может быть даже и без лишнего веса, присоединяйтесь. Я даже сделаю... Супер особенные условия на этот курс. Он уникален тем, что я сочетаю в нем и целительские практики, и астрологические практики. Это просто жемчужина моей работы. И именно в этот курс включена моя э, аудиокнига для женщин, которую я создала в 2022 году. И этот курс просто возродит вас, если у вас закончились силы, э, если вы устали от всего в жизни, если вы раздавлены и вам плохо, даже все эти депрессивные состояния. Все это сможете вообще развернуть в другой ключ, в другой ракурс. То есть, когда все планеты собираются в Овне, это самое эффективное на самом деле действие. Ведь у нас будет и Меркурий в Овне сейчас идет, вернее, и Юпитер сейчас подключится. Все в Овне собирается. То есть пойти в новый этап, начать все с чистого листа начать все с самого начала, несмотря на тот опыт, который был. Если вы 12 лет пытались сбросить вес и не получалось, это не значит, что сейчас не получится. Надо обновиться, надо пойти в новый цикл, надо дать себе еще шанс и пойти просто к более глубоким знаниям, к более цельным знаниям. Мое обучение именно такое, поэтому вы видите в названии моего аккаунта, что это именно целительское направление, потому что я веду к цельности. И целительство — это лид-мотив каждого Нового года, плюс у нас будет солнечное затмение в целительской Накшатре Ашвине. Это тоже очень интересный знак, что весь этот год связан с Ашвине еще более глубже, чем, допустим, предыдущие годы. Затмение оно подчеркивает ту энергию, которую нужно очень глубоко и духовно переосмыслить. А в затмениях ничего страшного нет. Это просто две недели, коридор затмений, две недели от одного затмения от другого, который связан с тем, чтобы мы все материальное прямо отложили и пошли в духовное. Если мы верно в это идем, то это очень продуктивный период. Также нужно осмысливать не только, ну, не только свои такие духовные задачи относительно только себя, нет, относительно своего рода, потому что затмения, они связаны с Раху и Кету, а Раху и Кету связаны с Солнцем и Луной, не нужно их бояться, это точки пересечения орбит на самом деле, просто это точки, которые связаны с нашей эволюцией, и я очень много эфиров, уроков провела, открытых в том числе, на самом деле, что значит затмение, да, в истинных смыслах затмений. Это очень хороший период, если вы идете в духовное развитие. Просто нужно отложить все материальное, пойти в духовное, вот. или углубиться в это все. Поэтому, дорогие ученики, кто вот заснул в обучении, сейчас надо проснуться. Вот если мы посмотрим на Новый год, начало Нового года по Юпитеру, вот этого его всего 12-летнего цикла, можно сказать, у Юпитера день рождения раз в 12 лет. Вот если, чтобы было понятно, вот у всех мы отмечаем раз в год, это по Солнцу. У Солнца всегда день рождения раз в год 14 апреля. Там плюс-минус может меняться дата на чуть-чуть совсем. А, ну, в основном 14 апреля нулевой градус Овна по Солнцу. А у Юпитера день рождения раз в 12 лет. Поэтому сейчас у него день рождения, сейчас вовна все планеты, ну, много планет собирается. На момент входа Юпитера вовна Овна 4 планеты в Овне. Солнце в Овне, Раху в овне. Кстати, по Раху в мы-то давно уже все экспериментируем. Поэтому Овен — это не какая-то энергия это для нас недоступная. Мы, э -э С самого начала транзита, когда Раху вошел в Овну, я вела, кстати, большой открытый урок на эту тему. Посмотрите его обязательно. Там очень много про энергию и про задачи Овна. Да? Что мы должны развивать, когда идут задачи по Овну. Обязательно найдите время, пересмотрите, вы для себя много нового откроете и сможете переложить эти задачи на момент сейчас, потому что сейчас это концентрированная энергия и затмение подчеркивают, что все должны пойти в духовное преображение по Овну сейчас и конкретно по Ашвине. До этого предыдущее затмение в Пхаране было. Там были другие задачи. А швини ⁇ это легкая исцеляющая энергия. Исцелять можно через любой процесс. Через астрологию мы идем со стороны сознания. В рейке мы идем со стороны энергии, внутренней силы к самоисцелению. В курсе по осознанному питанию мы идем через питание, продукты, но мы там раскрываем большую глубину цельности, опять же, и подходу к этому всему. Вот это самое важное, что сейчас из духовной практики нужно делать: пойти в целительские энергии, потому что затмение в Накшатре целительства. И именно солнечное затмение прежде всего, прежде всего важно. Если мы возьмем солнечное и лунное, вот солнечное затмение оно с такими долгоиграющими задачами на ближайшие полгода до следующего солнечного затмения. Лунное затмение оно как бы в паре идет. Я сейчас о нем не буду говорить. И там, где лунное затмение, там у нас Кету, не в той же Накшатре, но об этом сейчас менее приоритетно говорить. Более приоритетно разобраться с Овном, со Ашвини, и на это намекает нам затмение, указывает даже, не то, что намекает. И также еще немножечко хочу сказать о соединении новом, которое будет 22 апреля. Это соединение очень обычное Раху и Юпитер именно в Овне. И опять же в Накшатре Ашвине. И Раху в Накшатре Ашвине, и Юпитер в Накшатре Ашвине. То есть, вот эта энергия Ашвине, энергия быстрого природного исцеления, шахте такая в этой точке пространства вот в эту сторону направьте свою реализацию. И это будет поддержано, это будет быстро реализовываться. Я как учитель по целительству, по природному, естественному и быстрому целительству, конечно, приглашаю на обучение. Потому что конкретно с практикой рейки невозможно познакомиться через книги, статьи. Пока вы не пройдете это обучение и не практикуете на себе, вы до конца это не поймете. И сейчас самое время, если вы этого не делали. Если вы это делали, то забросили, возвращайтесь. Да? У нас очень особенные условия обучения с вечными доступами. Вернитесь к обучению, пересмотрите. Я часто добавляю новые уроки в обучение, и это всегда доступно нашим ученикам. Пересмотрите, вы в другом вообще ракурсе это все услышите, прочувствуете. Вернитесь к своему природному внутреннему вот этому импульсу, связанному с целительством. Раскройте эту силу в себе, и вы на все другие ситуации в вашей жизни посмотрите по-другому. А то, что вот Юпитер с Раху будет соединен, это называется Гуру Чандала Йога. Да, в ней, конечно, как и в любом соединении, мы можем и минусы найти, и плюсы найти. Но я, конечно, больше о плюсах люблю говорить о том ресурсе, в который мы можем все развернуть у нас всегда есть возможность развернуть в плюс любую позицию в гороскопе, будь это натальный гороскоп, будь это транзитные позиции, которые все время меняются, да, все время как стрелки часов двигаются, двигаются. Это транзиты называются. Но всегда можно развернуться в плюс и соединение гуру чандала йога, она связана с тем, чтобы сделать прорыв, прорыв во что-то новое, не то, что было раньше, а что-то новое. Я, например, очень Четко наметила новый прорыв в обучении целительству, который я буду в течение целого года этого делать. И когда Юпитер через год перейдет в Тельца, скорее всего, я уже буду это нашим ученикам предоставлять к обучению. Но сейчас очень важно во что-то новое пойти. И я в целительстве хочу добавить очень интересный важный параметр, связанный с головным мозгом. И это все впереди, это планы, и это то, что хорошо было бы любому человеку сделать в своей, на своем уровне. То есть э, я на уровне учителя это делаю. Я готовлю новый обучающий материал, который будет с совершенно новым параметром, э, обновленным параметром. Это и есть соединение Юпитера и Раху, отражает потенциал, который вы можете раскрыть. Можете и не раскрыть, конечно, потому что у вас есть воля. Волю человека никто не нарушает, даже Бог. Да, вы все, наверное, это слышали. Поэтому от вашей воли все зависит. Воля, кстати, в гороскопе представлена Марсом. Поэтому на Марс тоже обязательно нужно обращать внимание, особенно когда мы говорим о новом цикле с Овна. Потому что Овен управляется Марсом. Поэтому в вашей воле, куда вы направите все потенциалы. Но когда вы знаете потенциалы, это легче направлять. То, что вы больше это осознаете. Поэтому астрология и меркурианская наука, что мы начинаем детализировать, прощупывать все до деталей, понимать логически, и это дает нам ключи. Или вы в своей сфере какой-то добавляете что-то новое. Вот это вот развернет гуру чандала йогу в плюс. Но это новое, кстати, должно быть обязательно связано с каким-то целительским эффектом. Даже в вашей работе, вот какая бы работа ни была не была бы, какая сфера деятельности не была бы. Пойдите к чему-то, что быстро будет давать цельное понимание вещей. То есть цельность рыб и цельность э, начала овна, она разная, конечно же. Вот. Прочувствуйте эту грань и пойдите в что-то быстрое и цельное. Тогда вы что-то новое создадите. И вот это новое это и есть символ нового года по Солнцу в том числе. Создать что-то новое, пойти сделать что-то новое. и Я вам желаю чтобы у вас все получилось. Потому что каждый год наставит нас ставят определенные задачи, а каждое затмение еще подчеркивает такой нюанс, такую определенную тональность этого нового. И вот сейчас я об этом вам рассказала. Поэтому непростой апрель взят в кавычки. Конечно же, все, что непростое, можно развернуть в плюс. А из минусов, что может проявляться, о чем нужно быть предупрежденными, это агрессия. Потому что овен связан с агрессией. И Марс в Ардре на начало Нового года, он связан с даже жестокостью определенной, потому что Ардре — это отсутствие эмпатии, полное, тотальное. Но если мы посмотрим на момент Нового года по Юпитеру, Марс уже сменит на Кшатру, и там будет Пунарвасо, более мягкая энергия. И это вселяет надежду на то, что воинственные такие настроения, агрессия все таки не получит яркой какой-то реализации, потому что Новый год по Юпитеру связан будет с Марсом в Пунарвасу. А Пунарвасу это Накшатра, связанная с Деватой Адите, Мать всех суров. Мать всех добрых, благоприятных это вообще. Пунарвасу переводится с санскрита как возвращение очищенного света. Поэтому очищалось все определенными энергиями, а сейчас свет будет возвращаться, приумножаться. Поэтому, на мой взгляд, начало нового цикла Юпитера, освященного энергией Пунарвасу в том числе, это очень хороший знак, который говорит о том, что у нас возможности будут и приятные. Да, надеюсь, понятно рассказала. То есть начало солнечного цикла связано с ардрой. Начало епитерианского цикла связано с пунарвасу. Вот два пути развития. Очень жесткий, жестокий и абсолютно лишенный эмпатии. И будут люди, которые будут этот вариант выбирать. А также в вашей воле выбирать энергию Пунарвасо, которая, наоборот, за жизнь, за созидание. Ардры это больше разрушение, это Рудра. А по это то, что созидает, рождает, дарует. И, кстати, очень интересно, что по Нарвасу к Рудре тоже немножко отсылает. Потому что Адите готовит целебный напиток Рудры. Да? Кто знает такие детали, подробности. С Сомой связано Адите, Напиток бессмертия. Целительский напиток. В Рудри тоже есть целительство, когда вы разрушаете низкие вибрации в себе прежде всего. Вот направьте мое напутствие всем на новый цикл и по Солнцу, и по Юпитеру. Направьте разрушительную силу на то, что нужно очистить в себе. И пойдите к энергии по Нарвасу, которая связана с возрождением. возрождением и возвращением очищенного света. Идите к целительству, потому что... Целительская энергия, она вот везде идет лейтмотивом. Больше всего, конечно, в Ашвине, в котором начинается новый цикл любой планеты. Вообще все, все наши 12 шагов и 27 накшатр. 12 — это солнечное деление, 27 — это лунное деление. И все начинается с первого шага, который связан с Нагшатрой и Ашвине, целительской накшатры А управитель первого сектора Марс вот в таких энергиях Адра по Нарвасу и связанная с тем, чтобы исцелить. Так или иначе, с целительством мы все в этом году должны соприкоснуться. И я вам искренне этого желаю. Потому что тогда вы затронете вот эту уникальную силу, Начало. Начало всегда покажет перспективу, понимаете? Вот по началу рождения человека мы видим его натальную карту, гороскоп и всю перспективу его жизни. По началу точки Нового года мы понимаем перспективу этого года. По точке начала цикла Юпитера мы понимаем перспективу всех 12 лет. Выстроите ее, да, то есть сейчас до Гонданты отпускайте проводы Юпитера до 22 апреля, 22 апреля в состоянии в наивысшей духовной э, точки пребывайте все материальное отпустите это будет самым лучшим действием тем более а на субботу выпадает еще это все и дальше уже пойдет действительно очень такой ярко подчеркнутый цикл новый и по Юпитеру и по Солнцу и по Меркурию не говорила о нем он всегда рядышком с Солнцем поэтому Меркурия тоже новый цикл, всегда близко к циклу Солнца. Вот. А Параху мы давно уже экспериментируем в энергии Овна. Просто именно сейчас будет самая лучшая реализация или самая у кого-то наоборот агрессивная реализация, кто какую сторону Овна начнет раскрывать. Но я призываю обратить внимание именно на ту часть Овна, которая называется Ашвини. Овни у нас три части. Накшатра Ашвини. Накшатра Бхарань, Накшатра Критика. Я призываю к самой приятной части Овна, это Ашвине, всех призываю обратить на нее внимание, потому что с нее начинается цикл, весь цикл, любой цикл, понимаете? Поэтому это очень выгодно делать. Я, кстати, планирую записать в коротком рилус-формате, про шахты всех накшатр. Я пока это сделала, кстати, для Ардры. Не специально так получилось. И для Ашлеша. Очень такие глубокие накшатры. Не последовательно пошла, но, скорее всего, так как сейчас нужно раскрывать шахти Ашвини, со Ашвини я вновь начну короткого формата записи. Вот. До этого я всегда вас отсылаю в 15-минутные видео, но там видео были взяты из прямых эфиров, поэтому там помимо накшатра еще есть разная информация. А мне хочется сконцентрироваться на шахте каждой Накшатра ведь моя школа астрологии называется шакте. Я в это делаю уклон, потому что индивидуальная сила неповторимая есть в каждом, есть в каждой точке пространства, в каждом человеке, во всех гранях человека, и это действительно уникальные знания, дающие такую глубину, которую не дает ничего другое. Кто познал эту глубину, конечно же, только тот это поймет, о чем я говорю. Так вот, планы мои все Накшатры записать в коротком концентрированном формате. Я вижу, что это вам полезно. Это для меня новый формат, потому что я больше о широком, о а длинном, длительном, это, вот это э, все я хотела в 10 минут уложить, но, видите, получается, опять же, цикл связан с цельностью, цельностью, часом, вот, хору делаем такое, и я думаю, я вас этим порадую, поддерживайте, пожалуйста, мои рилсы, чтобы мне хотелось сделать их больше, чтобы их видели большее количество людей, и я стараюсь над всем этим, создавая авторский, уникальный контент, который прошу уважать. Закон кармы тоже с этим связан, с цикличностью, с наработкой восходящей энергии или нисходящей. Выбор всегда за вами, какую нарабатывать. Но ну, а кому нравятся форматы длинных уроков, у меня есть 40 открытых уроков, больших, часовых на час, на полтора. Обязательно пересмотрите, если не смотрели большое видео по Сатурну в Водолее. Задачи для каждого знака Зодиака, очень глубокие смыслы. Обязательно пересмотрите открытый урок по транзиту Раху Кету в Овен Весы. Очень вот это прям вот настаиваю, чтобы все посмотрели, потому что сейчас задачи идут по Овну. Они давно идут, но сейчас пришло время плодов. Уже таких видимых возможностей. И при действиях, конечно. При определенных действиях. И я вас призываю к действию. Поддержите конкретно это видео. Поддерживайте то, что вам нравится. Энергообмен. Просто сделать репост, написать комментарий. Сохранить, поставить сердечко. Это вот с вашей стороны энергообмен. И поддержка того, что вам полезно. Чтобы мне хотелось это повторить. У меня есть и открытые уроки, и короткие Орился. Потихонечку я перехожу, конечно, на короткий формат. Это, кстати, тоже энергия Овна. Мы живем вообще в эпохе, когда начало идет отошвение от Овна. И, кстати, в другие большие эпохи это было отлично от данной ситуации. Вот. Но сейчас мы живем в, в, в, в такое время, когда быстро этот тренд, новые, а легкое, исцеляющие. Я тоже стараюсь в эту сторону идти, делать короткие рилсы. Но открытые длительные уроки у меня есть. Также астропрактика — это длительные открытые уроки. Пожалуйста, изучайте, смотрите. А кого заинтересовало уже более глубоко обучением, пишите лично. Я отдаю для знакомства вводный урок абсолютно бесплатно и вводную мини-консультацию. Тоже на благотворительной основе. На консультации я даю... В большей степени, конечно же, информацию по вашим задачам, какие вам нужно задачи сейчас реализовывать, исходя из ваших планетарных периодов. Это все очень индивидуально у каждого человека, это очень важно знать. И дальше вы сможете сделать выводы и действовать в нужном ключе, в более ресурсном ключе, что я всем вам от всей души желаю. Точные даты всего апреля смотрите в специальном посте, который называется «Непростой апрель». Подписывайтесь везде на мои соцсети, телеграмм, вконтакте, Нельзя грам целых два, целительские и астрологические. И желаю всем нового благоприятного ресурсного цикла, нового года по Солнцу. Нового года по Юпитеру. Всем желаю благостного затмения. Идите к духовным задачам, и все будет хорошо. И не забывайте реализовывать шакти ашвиня. Я думаю, следующий рилс я сделаю о шахте ашвиня, именно в ключе пользы, концентрированных таких рекомендаций. Пока вы можете про ардру посмотреть. И 12 видео коротеньких про то, какие задачи у каждого знака Зодиака, в транзит Юпитера по Овну, который мы с вами встречаем с 22 апреля. Эти задачи будут актуальны вплоть до мая 2024 года, поэтому изучайте обязательно. И верно встречайте и проводите весь коридор затмений с 20 апреля по 5 мая. Направьте внимание в духовные практике. Это максимально лучшая задача во все вот эти переходные периоды. А для того, чтобы загадывать желания, прописывать их, не надо ждать один день в году Акшая Третья. Есть третьи лунные сотки растущие луны раз в месяц, каждый месяц. Плюс индивидуальные дни силы очень часто бывают. Это не только Акшая Третья. В школе оцелительства, которую я веду с супругом, мы обучаем тому, как волшебничать и работать желаниями просто даже каждый день. Не обязательно в этой цели и задаче привязываться даже к астрологическим дням. То есть есть разные уровни силы. Изучайте их, и главное, чтобы это вас делало цельным и исцеляло. Чтобы вам было легче, приятнее, веселее, радостнее играть эту игру, эту жизнь, эту лилу. И жду всех прекрасных женщин на мой курс по осознанному питанию изучать свою внутреннюю женскую силу. Это только женский курс наш 16 й поток, который скоро я объявлю и сделаю очень уникальные условия на этот курс. Обязательно присоединяйтесь, у вас прям жизнь разделится на до и после. А если вдруг еще сомневаетесь в этом, напишите мне лично ваш запрос. Я построю вашу натальную карту и подскажу лично у вас, как со всем этим обстоят дела, какие есть задачи. И вы, возможно, глубже поймете и мой подход, и вообще эту всю тему. То есть я всех жду в личном диалоге и желаю всех благ. Обнимаю светом и любовью.